Эти мужские, я, бывает, пишу и рыдаю больше, чем над женскими. Такое стихотворение, которое, наверное, частично рассказывает, из чего берутся стихи, как они рождаются, особенно женские, лирические. чего путь тернист и сложен, Подставляю ветру лицо. Не смотри на меня, прохожий, Я снимаю его кольцо. Не смотри на меня, не спрашивай, Было, не было, мне не жаль. Как другая о нем бы плакала, Как стрилась бы слез вуаль, Только стали стихи отчаяний, утобав в потоке слов, заглушаю свою случайную и обманную злую любовь.